Куда же я попала? Надо посмотреться. Ты кто? Неужели ты ко мне обращаешься? Ну да, наверное, я к тебе обращаюсь. Я скажу тебе одно. Я твой создатель. Но я в жизни никогда не видела своего создателя, потому что я сам по себе. А вот и нет. Я докажу тебе же правду, То, что я твой создатель. А... Что? Я нифига не понял. Ты это понимаешь? Конечно, я это понимаю, что, что нифига не понял. Но мне, знаешь, мне как-то пофиг. Меня просто зовут Даша, и я твой создатель. Я создатель во всех всех. Я нифига не понял. Ну, не понимаю. Дальше. Ладно. Тебя вроде Даша зовут, да? Ну да, блин, Даша, Даша. Хорошо. Меня зовут Кли... Нет. Можешь и не говорить даже, хотя какого-то фига ты остановился, но да пофиг. Я понял, ты нифига не понял. Если я твой создатель, то по-любому я знаю, как тебя зовут я забыл почему без понятия я надеюсь ты не будешь зла но глава команды теперь не ты еще повтори глава команды теперь не ты а кто человек который ты скоро встретишь нафиг человек, но пони, блин, мне пофиг. Я вообще, блин, чело человек в виде пони. Нифига, ты пони. Вот именно, я в виде пони. Хм. Знакомые голоса Ты носится до меня. Ах, кто бы это мог быть? Неужели ты моя сестра? Да нет, что я себе буду мозги. Никакого фиг не может быть. А если yes, друга, моя это моя сестра. Ей тогда попадет. Очень сильно попадет. Короче, я нифига не поняла, я такой понял то, что ты угробил мне жизнь все. Я нет. Ты сама себе угробила тем, что тебя твоя сестра услышала. Чё? Что слышала? Что за хрень ты несешь? Ага, попалась. Что? А, Господи, помоги мне, я не хочу домой. Пожалуйста. Помоги мне на этих да и все помоги а -а -а! держись крепче не могу держись кому говорю не уйдешь с моей сестрой помоги я вообще твой создатель какого фига ты мне можешь оскорблять ты ты мой создатель что? Ты? Ха-ха-ха. Как смешно. А теперь, сестричка, я разберусь с тобой. Нет! Вот же, блин, утащила, зараза. А, хотя... Ну да. Лучше сделать проще простого. И все. А? Что со мной происходит? Уберите их от меня. Что происходит? Что? что создатель. А против этого что? Все. А -а -а. а -а -а. Зараза, то какая? Помогите мне, сестра хочет убить. Помогите, помогите. Стоп. Уже же все за... закончилось. Так, а что я за чушь несу? Спасибо. Проще некуда и благодать. Благодарственный надо. М -м -м, куда я скрыла? А вообще, что я здесь делаю? я удивляюсь и что вы меня знаете вы меня накажете да я тебя знаю но я тебя не имею права наказать что вообще за стесняшка такая из-за человек Нет, это не то человек, ты самый человек, который будет главой команды. Она. Просто с виду она такая. Прости. Маша обзовать. Обращаться к ты. Это твой создатель. Что? Я знаю, тебя зовут Зойка Найс, точнее, Ну блин, я так же, как и все, могут говорить Найс. Uh, nice. Потому что все будут говорить твою фамилию как Найс, nice, а не nice. Меня Клина зовут. Приятно познакомиться. Даже очень приятно честно приятно можешь вести себя хотя бы по-нормальному в отличие от меня если ты будешь глава команды господи тебе придется со всеми знакомить да совсем, со всеми и с оранжевым парнем он занят Или я просто сказала так не я понимаю конечно со всеми так бывает допустим с ней но с тобой я уж никак не думаю так только с тяжкой на первый вид на первый взгляд вот именно на первый взгляд почему все меня считают стесняшкой Вот объясни мне, почему ты меня считаешь стесняшкой? Допустим, ты все время ухо держишь вниз. Обычно это повествует о том, что у пони стесняшка. А. Господи, я угроблю, скорее всего, скорее. Кто? сказал про загробие. Я, ну я ж в так, о, Ты кто? Ну, чего ты кто? А, ну это одна из наших. Меня зовут... Демони, можно я, пожалуйста, всех буду проставлять? Ну да, да, да, да. Пла-пла-пла-пла-пла-пла. Бла, бла, бла, бла. Угу. Блаблашника. Блаблашница. Какая же ты грубая? Может, тебе року удалить или отнять силу браслета? Нет, нет, нет, нет, нет, пожалуйста, не надо, пожалуйста, не надо, не надо, пожалуйста. Видишь, какая ты сразу становишься. Что ж я с собой сделаю? когда от меня могут силу отобрать, всю мою. Ну, я ж не виновата. Я не виновата, вот именно. А про меня вообще кто-нибудь помнит. А, это кто? Тебя лучше они вообще не знать. Они практически никто не знает. И пусть и не знает. Я тебя убью потом в следующий раз. Клина. Ты не имеешь права убить. А ты вообще всезнайка, блин заткнись М -м -м. А может сделать цепи потуже будут еще что-то сможешь сделать не верю и не верь дальше не хуже, тебя ненавижу. Да-да-да. А? Что ты сделала? Я этого создатель, и могу поэтому делать, что хочу. А ну верни все же, сейчас же. А теперь точно не верну. А? Хм, без всего этого ты выглядишь куда милее Заткнись За грубияство могу тебе сделать немножечко совсем неузнаваемый. Что? Она вернула у меня волосы живо. Прям плачу от смеха, так смешно, заткнись и спи. Я бы сделала бы еще лучше, Даша. Ладно. Не спрашивай даже. И не собираюсь. Ну давай, делай. Где я оказалась? Простите, кто посмел? А ты? Ты удивляюсь? И что ты? Вы меня знаете, вы меня накажете.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 Просто с виду она такая. Простите. Маша обзовать обращаться к каменноты. Для твой создатель. Что?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 Арни, он занят. Прости, я не знала. Тем более я просто сказала так. Не, я понимаю, конечно, со всеми так бывает. Допустим, с Слей.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 А. Господи, я угроблю скорее, скорее. Кто сказал про загробие? Я... Ну, я ж в шоу. Туку. Ты кто? А чего ты кто?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 Хм, без всего этого ты выглядишь куда милее. Заткнись. За грубенство могу тебе сделать немножечко совсем неузнаваемый. Что? Она вернула у меня волосы живо. <смех> а -а -а. Прям плачу от смеха, так смешно. Заткнись и спи. Я бы сделала бы еще лучше, Даша. А, ладно, не спрашивай даже и не собираюсь. Ну давай, делай. Почему я